Ребятки, всем привет! Время пол первого ночи, я записываю с видео, видеоотчет про 13 рабочий день. Значит, сегодня день прошел достаточно спокойно с одной стороны и активно с другой стороны. Рассказываю, спокойно прошел, я сегодня искал квартиры на покупку, был на новостройках, делал видеоотчеты, видеообзорчики для ребят, которые интересовались, скидывал и там сейчас буду готовить еще также по коммерческой недвижимости тоже искал варианты собирать сейчас информацию тоже готовлю видеоматериальчик для ребят вот, это одна сторона а, знакомился с ребятами по ремонтам, вот, и общались тоже по ремонтам квартир, потому что у меня многие спрашивают, ребята, а ты занимаешься ремонтами, ты можешь кого-то порекомендовать? и я думаю, надо, надо бы знать контактики, реально классные, потому что вопрос тоже связаны с недвижимостью и контакты нужны вот поэтому сегодня я с ребятами знакомился в общем общались э, узнавал цены что почем, как сотрудничать и тому подобное вот буду буду ребят тоже подсказывать в общем у кого кто хорошо делает ремонт и сейчас в общем просто тестирую узнаю э, смотрю что они делают в общем изучаю это направление чтобы вас тоже не подвести потому что если вы будете обращаться ко мне то я буду э, какую-то нести ответственность за это поэтому Пока миссия никого не, ни за кого не рассказываю, в общем, просто пока весь вот в таком режиме. Второе, вчерашнее видео, значит, по управлению квартирами здесь в Батуми просто дало колоссальную отдачу. Мне многие писали и вчера, сразу после видео, и ночью писали, переписывались там до трех утра, и утром, и днем звонки, и сейчас вечером. Просто очень много ребят волнует этот вопрос. И действительно я прав в этом, что люди, купив здесь квартиру, дальше не знают, что с ней делать. Люди также боятся довериться даже мне именно в этом плане. Что я буду делать, что я, какие шаги буду предпринимать, какая ответственность, какие цифры и тому подобное. Ребят, сейчас я пока все просто тестирую, вот рассказываю всем. Я просто тестирую. В данный момент у меня есть три квартиры. Одна квартира находится в полном управлении. У меня ключи от квартиры. Я занимаюсь полной ее сдачей в аренду. Вот полностью, полностью все, полностью все, на мне. Вот. И еще две квартиры частичное управление, потому что владелец находится здесь тоже в Батуме. и он занимается арендой и там уборкой квартиры, когда его клиенты. И я, в общем, также занимаюсь. Вот если мой клиент, то я беру на себя как бы полное управление. Именно вот в этот период. Если у вас есть какие-то варианты, советы, рекомендации, желание присоединиться ко мне, я только за, потому что люди нужны, реально думающие люди, которые хотят что-то э, сделать, хороший, стоящий какой-то продукт. Ребята, давайте объединяться, потому что э, есть такая проблема здесь в Батуми, то есть рынок живой, рынок живой реально, туристы приезжают. Вот, но вот такое вот, вот такое вот по аренде просто где-то сдается хорошо, где-то сдается плохо. Надо просто сделать классный сервис, хорошее обслуживание для клиентов. Обслужить нужно классно клиентов. Для меня клиенты, во-первых, это владельцы квартир, это первые клиенты, которые доверятся мне, да, ключами и вот своей недвижимостью. И клиенты также у меня вторые, это которые гости приезжают сюда. То есть нужно для меня обслужить и тех, и тех, поэтому Услуга должна быть реально качественная, и я хочу объединяться с людьми, которые также стремятся к этой цели. Ребята, если вы в чем-то хороши, например, вы интернет-маркетолог или вы, например, просто занимаетесь клинингом, хорошим качественным клинингом, или же вы предоставляете, например, услуги там, по поставке химии какой-то, я имею в виду там, шампуньки всякие, там мыло и тому подобное, давайте объединяться вместе. То есть, ну, Любую услугу, которую вы можете предложить по недвижимости, давайте, пишите мне, давайте пробовать, пробовать просто вместе это сделать, как бы и все. Это нормальный процесс, нужно сделать хорошую классную услугу. Сейчас нужно за зимний сезон подготовиться к летнему периоду, заработать классно всем денег, ну, все будут довольны. Вот. Потом, по управлению я еще буду очень много рассказывать, я сейчас очень многое просчитываю, считаю думаю об этом как правильно какие шаги и дальше куда делать в общем пока мисси это в сыром виде но в каком она есть кому интересно давайте будем пробовать в общем смотреть значит дальше мне сейчас скинули видео вот вчера ребята мы познакомились с ними дней пять назад в автобусе просто они ехали на автовокзал и они отправились в Боржоми и я их просил говорю, ребят слушайте снимите видосик какой-то я хочу посмотреть на Боржоми в общем как там ну вообще как там, потому что я хочу туда попасть, а не могу выехать, в общем. Ну, пока у меня нет такой возможности. Вот покажите мне, снимите, именно своими глазами. Выложите видосик на YouTube, они не не не, мы YouTube не знаем, мы тебе если че скинем. И вот они мне, короче, скинули это видео. Я говорю, можно я вставлю к себе на канал и в общем покажу ребятам. Да, конечно, вставлять. Вот. Так что после вот моих слов, ребята, это будет там три минутки, там четыре. Посмотрите видео с Боржоми, ребята, скинули. Вообще очень прикольно, очень красивая природа. Я уверен, в ваших странах, откуда вы меня смотрите, тоже есть наверняка классные места. Но вот я нахожусь здесь сейчас в Грузии, и от меня Боржоми в 100 километрах, там просто невероятно красиво. Очень круто. Это не море, это горы. Но такие горы шикарные, такая природа, такие леса, такие цвета. Очень круто. Очень хочу туда попасть. Кто будет в Грузии, ребята, я вот даже смотря на это видео, рекомендую вам поехать в Боржоми. Там очень здорово. Все до завтра. Будут какие-то новости завтра, что-то свеженькое, новые мысли. Я вам, я с вами поделюсь. Пока. Он угодники. я Как это какая Шалом, Аллейхим. Шалом, Шалом, Шалом, Аллейхим. Шалом. Держи его типа я, Ава, Нагила, Ава, Нагила, Нисима, Ава, Нагила, Ава, Нагила, Ава, Нагила, Ава, Нагила, Ава, Нагила, Ава, Нагила, Ава, Нагила, Ава, Нагила, Ава, Нагила, Ужрахим, ужрахим, не Куча Снова карма, мемомитана, сунелит мепис,